Ровно народ. В моей жизни произошли некоторые изменения, и у меня кто-то на руках, ну, на ногах, если буквально перевести. И это означает, что скоро будет видос. А насколько скоро? Да буквально прямо сейчас. Приятного просмотра. Ну вот и большое количество времени спустя я покидаю это злосчастное место. И у меня печаль беда произошла. Свет включил. Лампочка ближнего сгорела. А запасных нету. сейчас до ближайшего магазина? Прикол. Пломбу мне не дали. А этот говорит, а ты... У тебя вписано она? ну, здорово. Посреди дороги. Едь, говорит, ищи там. Класс. То есть... Есть вероятность, что просто моя пломба сейчас где-то валяется, либо ее потеряли. Это круто. прям организация на высшем уровне. Мне когда загрузили машину, даже никто ничего не постукал. Просто ворота закрыли, и все, я уехал сам. Все проще, чем я думал. Первым делом нужно смотреть в этом, в прицепе. Там она и лежала. прям вот только-только в притирочку с палетом. Его еле-еле видно. Еще черного цвета в темноте еле нашел. Чтобы вы понимали, ямы здесь, ну, позади, по крайней мере. Прям вот, ну, никак не обидишь. Машина вот так вот он прям качается. По чуть-чуть, помаленьку, но все равно. Ямы-то никуда идти не денешь. Иванова, Иванова, Мне остается до выгрузки 956 километров. Время сейчас 19.22. Ну, я думаю, километров... Не более двухсот проеду, но так как я сейчас поеду по М7, там не очень много остается стоянок по дорожной сети. Где-то либо близко от Ивановая запаркуюсь, либо это произойдет очень далеко, аж прям 108-му придется все пробежать, потому что там стоянок нет. Вот это не шутки, нифига мы не встретились в маршрутке. У меня не вывозит вообще одна фара. Я как будто без света еду. Внимание. Оп, без света. Со светом. Ну да, тут получше, конечно. Но это прям опасно. Не знаю, на этой заправке вряд ли продают лампочки такие, какие мне нужны. Ближайшая, блин, не знаю, магазин, заправка, что угодно. Да и так немного лучше. Лампочки-то вроде фары протирала как-то не особо. Проверим еще раз. Ну что, спасительный Газпром? Господи, где на тебя заезд? А! Слепит, лупит, непонятно, нифига. Ехал там один на дальнем. Я ему там как... Разница особой нету. Ну, переключился все равно. Давай, спасительная Газпромушка. Надо выкрутить, посмотреть, хоть там какая лампочка стоит. У меня обычно этот... Что, у мне обычно это и перекорает ближнее. Пойдем, что уж. Только хотел сказать монолог на тему взаимовыручки и поддержки и тому подобное. А нет! На Газпроме нет таких лампочек, которые нужны. Обратился к коллеге на Фредлайнере. У него есть. Но он сказал, они, говорит, херовенькие уже. Ну, я денег предлагаю. Да не, говорят, бери так, они все равно херовенькие. По итогу вставляю, включаю, тут же сгорело. ё Ой, качество. Ну, «Газпром» не такой уж и спасительный, как хотелось бы. Ну что, ребятки, погода прям располагает покататься. На улице 0, на дороге кисель, как обычно. Машина себя не очень хорошо видит. А я еще в полглаза подсвечиваю и еду. Класс! Владимир, та самая Стелла, мимо которой я проезжал, когда прощелкал съезд на объездную. Ну и сотрудник полиции. Отстань, пожалуйста, не смотри на мою лампочку. Да, естественно. А... Сотрудник полиции идет, я, он еще ничего сказать не успел сказать, да, да, говорю, я знаю, тут палочки на фару мне показывает. Ну и это, я объясняю ситуацию, что в Газпроме не было, коллега подал лампочку, она сразу же сгорела, вот, говорю, буквально там о чем проехал. Да, говорит, хорошо, вот смотрите, сейчас, говорит, в ленту заедете, там купить. а то, что дальше из города, говорит, вообще нигде не возьмете. Давайте, говорю, документы посмотрим, распечаточку сделаем. Посмотрел, все четко, разъехались. Тут это самое. Мы с ним так мило побеседовали. Я думал, что он вообще документы меня не попросит. Ну, давайте, как все документы для прилечи посмотрим. Ну, вот так вот. Как ты к людям, так и к тебе, как говорится. Ты права начнешь качать. Не так все. Здорово закончится. Заправка City Oil Ни, Ничем не помогла Там только на 12 вольт лампочки все Поеду уж до Стоянки 29 километров осталось Надеюсь, там хотя бы автомагазин есть что пацаны там делают На Жигулях Надо за кем-то прицепиться И потихонечку ехать не, не видно. ни Ну, там, кстати, много участков подсвеченных, так что будем ехать потихоньку, по чуть-чуть. ДПС. Да ну, прелесть же, не дорога. Все светло, все ярко, здорово. Одно удовольствие ехать по такой. Ну, типа, что у меня фары, блин, так себе светит. У меня фонарик на телефоне ярче светит, наверное. Было хотел сказать, на этом наше приключение подошли к концу, но нет, не подошли. Потому что почему-то очередина накопилась. Может быть это ребята на заправку стоят, но мне-то на стоянку можно заехать. Подождем. Вообще какой-то кошмарный кошмар. Коллапс происходит. Машины Абы как кто запаркованный? О, люди, ну почему? Почему вам так плевать на всех? Только о себе и думает? Ну почему ты так стоишь? Ну... А это все еще и не прекращается. Одна машина минут в 10 заезжает. 10 минут, все еще стоим. Охранник говорит, там полно места. Вольво не может никак победить, что-то туда-сюда толкается. А нет, вот поехал. Полно места, а почему этот там стоит? сзади нету ну и что куда-нибудь поедем или нет о боксим пацаны круто попытаюсь обмануть судьбу все морды стоят туда то бишь в подъем а я стану мордой с подъема Даст Бог мне получится, затолкать его задом вверх. Уже не очень получается ехать никуда, но с разгона все войдет, как говорится. Как говорится, дурной пример заразителен. Сейчас, ребятки, ровно то же самое будут исполнять. Но только вот ты не дождался, пока я запаркуюсь, и сейчас ты будешь пятиться широко. Ровно как и этот товарищ. Все, можно, можно отдыхать. Да, ледянка-то еще, конечно.